Друзья, всем привет! Это очередная трансляция из Жироны. Ранее трансляция велась в группе наблюдателей Петербурга ВКонтакте. Сейчас я обошел тут в городе, в центре, искал ну, участки, остановился на еще одном. Это рядом ЖД-станцией. Общественный центр Вот так проходят сейчас выборы Все эти люди уже давно проголосовали Но в связи с тем, что власти Мадрида Не одобряют позицию каталонцев Не хотят признавать их референдум законным Соответственно, было отправлено порядка 20 тысяч полицейских, чтобы разгонять голосование, чтобы отнимать урны с бюллетенями. Поэтому люди собираются перед участками и своими телами защищают свое право на голос. Вот это такой перекресток, где просто люди со всех сторон сидят, играют в игры и ждут окончания голосования. Значит, ранее поступали сведения о том, что полиция применяет некую агрессию к голосующим. Я везде, где был на участках, проходит мирно все. Очень сильный, сильный дух у участников, они аплодируют и благодарят тех, кто голосует. Так что а вот здесь все-таки очередь есть, образовалась, ждут своего череда голосовать. Не переживают, что им надо стоять несколько часов, потому что так или иначе они будут здесь весь день и стеречь а, свои голоса. Это Жерона. А, я буду еще продолжать ходить а, по другим участкам. А, в 20 часов закончится голосование. И а, люди тогда соберутся в центре города, чтобы отметить свою независимость, окончание референдума. Я пока не заметил какие-либо э, агрессии, но э, на участках жаловались, что вот на каком-то э, другом участке нападали националисты, которые за, которые против референдума, где-то нападали э, полицейские, но я этого не видел. Все очень здорово, есть некий, э, не знаю, шведский стол, где люди приносят э, еду в воду, и можно подкрепиться, пока ждут люди. Я уже говорил на предыдущих трансляциях, что у входа раздаются бюллетени, потом и конверт, и люди подходят к спискам, показывают свою карточку, она ну, небольшая пластиковая карточка. Там, не знаю, гражданина Испании их отмечает и затем они конверт а, кидают в урну. Таким образом, бюллетени чисто, ну я не знаю, формата А5, а, никаких а, отличительных знаков нету. Как мы привыкли в России, водные знаки и все такое. Нет, все очень просто. Все друг друга тут. Все друг другу доверяют, и, ну, что вы понимали, раз только людей готовы стоять весь день на защиту своих голосов, то э, степень доверия, конечно, намного выше, чем мы привыкли э, считать, э, что у нас в России. Так что, друзья, буду еще включаться, и в 20 часов, после 20 часов обязательно... Покажу ту атмосферу, которая здесь царит в Жероне. Напомню, это областной центр провинции Жерона на северо-востоке Каталонии. Город чуть более 100 тысяч, но сегодня все очень активные, почти все магазины, кафешки, все закрыто, и народ на участках голосует и стережет свою свободу. Это был Красимир, наблюдатель Петербурга из Жероны Каталония. Пока-пока, до новых встреч!